Три, один, четыре, один, пять, девять, два, шесть, пять, три, пять, восемь, девять, тридцать, два, три, восемь, четыре, и шесть. Двадцать шесть, четыре, три, тридцать, Посмотри, тридцать, два, семь, девять, пять, ноль, два, вызывай, опять, восемь, восемь, сорок, один, и девять, семь. Просто единица, 5 или это будет шесть. И девять, три, девять. И девять, три, семь, пять, один, ноль, пять, восемь, два, ноль. 9, 7, 4, 9, 2, 4 5 И вроде снова 9, 237, 58, 164, 06 и 28, 6, 2, 0, 8 девять снова восемь, шесть, два, снова восемь, ноль три. В случае проблемы, если приедут, 48, 25, со мной заедут. Три-четыре два, один, семнадцать, ноль, шесть, семьдесят, девять, восемь, двадцать, сто сорок восемь, ноль, восемь, шесть и пять. Проблемы нерешаемые, цифры вмывать. Тринадцать, двадцать, восемь, двадцать три, ноль, две, шестерки, сто сорок один телеконтри, ноль, девять, тридцать, восемь, две, четверки. Шесть, ноль, Подъедем на пятерки. Ноль, пять, восемь, двадцать, два, тридцать, 2, 5, 3, 5, 8, плюс один 40 ровно 8 и 1 28, 48 и 1, 1, 1 четыре 4, 5, 0, 2 сорок один ноль 0, 2 7, 0, 19, 3 И это только одна тысячная всего числа пи